Я родился в Москве. Но я мало что помню о тех временах. Когда старый мир сгинул в пламени атомного пожара, я был совсем еще маленьким. Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч. Среди них был и я. Выжившие укрылись на станциях московского метро. С тех пор прошло 20 лет, но земля так и не стала пригодной для обитания. Лишь немногие отваживаются подняться на поверхность. Метро стало нашим единственным домом, нашим последним пристанищем. В его тоннелях властвуют кошмарные чудовища, но станции мы превратили в крепости и держим оборону до последнего. До недавнего времени мы хранили надежду, что однажды сможем вернуться наверх. Но появилась новая страшная угроза, и само выживание человечества оказалось под вопросом. Блин!